Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Лидеры Таганской ОПГ признались, что предоставляли услуги госбезопасности и военной разведки. Крайне интересный оборот приобретает уголовное дело лидеров Таганской ОПГ Игоря Жерноклеева и Григория Рабиновича. Оказавшиеся под следствием авторитеты неожиданно для всех начали давать сенсационные показания. Бандиты не только признали свое участие в убийстве вора в законе Аслана Усаяна, Дед Хасан, но и рассказали о том, как сотрудничали с ФСБ и ГРУ. Согласно материалам их уголовных дел, которые цитирует Росболт, Жерноклеев и Рабинович признались в том, что еще с 90-х годов они начали предоставлять услуги госструктурам По просьбе высокопоставленных офицеров ФСБ и разведки, Бандиты организовывали слежку и прослушку других криминальных авторитетов, а также иностранцев, которых подозревали в шпионаже. Услуги, которые предоставляли Таганские, пользовались большим спросом из-за новейших технических средств, которыми обладали бандиты, а также из-за их знания внутренней кухни московского криминала и умения действовать, не вызывая подозрений. Высшей точкой этого сотрудничества между ФСБ и Таганскими якобы стало убийство деда Хасана. Люди Жерноклеева и Рабиновича организовали за ним круглосуточную слежку, выявившую слабые места его охраны. После этого деда Хасана ликвидировал отставной офицер госбезопасности, застреливший его из автомата АЭС ВАЛ, штатного оружия спецназа ФСБ и ГРУ. Было ли это убийство решением, принятым самим руководством ФСБ или же частной инициативой кого-то из генералов пока неизвестно. В настоящее время с арестованными Жерноклеевым и Рабиновичем активно работают следователи.